АвтоВАЗ из-за логистических проблем и европейских санкций всеми силами пытается достичь стопроцентной локализации своих моделей. В этом деле автогиганту поможет Минпромторг, готовый ослабить требования по экологии и безопасности автомобилей. Первой моделью марки Лада, которая лишится антиблокировочной системы и подушек безопасности, станет Гранта. Как сообщает портал DROM, в производство такие машины пойдут не раньше июня. В июле упрощенную версию получит классическая Нива Легенд.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 Для Весты ободранная, как говорят вазовцы, комплектация не планируется. Ведь даже удалив электронику и эйрбеги до стопроцентной локализации этому семейству далеко, а значит выход рестайлинговых седанов и универсалов Веста задержится на неопределённое время. Впрочем, в нынешней ситуации ВАЗовские закупщики пытаются заместить европейские компоненты азиатскими, а также рассматривают поставки деталей через другие, независимые от санкций юрисдикции. И еще, 25 апреля АвтоВАЗ выходит из корпоративного отпуска, и сейчас специалисты по закупкам прикладывают максимум усилий, чтобы обеспечить компонентами хотя бы часть моделей.